Неметаллов значительно меньше, чем металлов. Условную границу между элементами металлами и элементами неметаллами в периодической системе можно провести по диагонали отбора бора к остату. Она проходит через элементы бор, кремний, мышьяк, теллур, остат. Все элементы главных подгрупп расположенные выше этой линии не металлы. Наибольшей неметаллической активностью обладают галогены, элементы седьмой группы главной подгруппы. Это фтор, хлор, бром, йод, астат. Главную подгруппу восьмой группы составляют инертные газы гелий, неон, аргон, криптон, ксенон, радон.